Александр, привет. Тут вот тебя не видать. Привет, Александр. Александр, куда мы приехали? Рассказывай. За рыбой. За крупной. За крупной? Сергей тоже сказал, крупную рыбу будем ловить. Я прямо не знаю, у меня голова уже заболела. Так высоко. Так высоко, высоко. Три машины рыбаки там рыбак там там будем пробовать ловить щуку вот так вот вот время 743 а еще темно Чё на корыте не поехал а александр не разговаривает со мной все мы направо пошли направо там вся рыба пошли направо право это направо вон туда направо сережка нас покинул пошел на большую воду сказал посмотрим кто кого да саша короче мне вот так вот тут вот, два ряда по 10 лунок. И потом еще вот так вот тут вот, вот, слева направо еще. 15. <смех> бур собирал? <смех> Нет. Твой же бур. Саня даже бур вчера новый купил. Вообще как охоте говорю, к рыбалке подготовился. Шли, мы шли, короче, и все. И здесь уже признаков человеческой ходьбы о, нету. О чем я и говорю, ты его даже не собрал. А, и ножей даже нету. Ничего себе пришли да. на рыбалку. Да, рыба. Есть, вот они упали. А, есть ножи, да? Да. Это вот хорошо. Как, а чем ты их будешь пальцами закручивать? Да. А что, у тебя нечем что ли? Нет, у меня отвертка. О -о -о -о. Иди до сережки тогда. Еще полтора километра обратно. Не серьезно, мы подготовились, да, к рыбалке? Я так и знал, что ты их не доставал. я что буду к чужим вещам лезть и положу у меня его в машине, и пусть он лежит. Да так прикрутим руками, да и все. По одной лунке тогда пробурим. Хватит, ну и вот щуку. Главное сам процесс, да. Пришли, посмотрели, с рыбы нет. Он же сюда не пойдет проверять нас, правильно, что мы тут делали. На видео вырежем этот фрагмент у нас не оказалось отвертки с ножами. Ага. А аккуратно, они же острые наверно, да? Да так, а что они у тебя красные? Есть ножик? С да откуда Доставить он у меня? Мысль, Быстро можешь? Не. Ладно, надо что-то придумывать. Масло, что Саня бурит и бурит, бурит и бурит. Да, столько бурит обратно пошел уже. Саня, Саня, ну что, Саня? Рыба есть? Есть. Есть, да? Клюет, нет? на Набурили мы с Александром, наверное, ну не сотни, Но около 40 то наверное, лунок точно. Там в три ряда полностью перегородили. И здесь вот так вот, вот примерно, тоже до той березы тоже в три ряда. Ну пусть он ходит, ловит, а я-то сейчас себе поставлю палатку и буду ршиков ловить. хе <смех> хе в тепле, добре. Ну, вот так вот вот рыбалка. У нас идет время 8.20. Еще бы к обеду приехали, да? Вся рыба уже все откормилась и ушла на дальний кордон. В общем, ловим мы ловим. А рыбы здесь нет. Два часа ловли, Александр умотал уже вон куда. Пойду у него бур возьму. Нас тут на он бурено там много, толку мало. И пойду я в ту сторону. Оторвал сейчас балансир один. Остался у меня вот такой вообще голубенький. И типа карасика рыбка с одной стороны, серебристая с другой, желтая. А был маленький такой окушок вообще красивый. Вся надежда была на него и оторвал его на втором зацепе. То вот так вот, вот тут тоже все нету, там по берегу вообще мелко, сюда вот поглубже, вот по центру метра три с половиной глубина наверно. Вот Александр, это ты что тут за жуков выпустил? Это что за жуков ты тут выпускал Блин, да их тут нифига много. Вон все черно. Ну, как у тебя успехи? Точно так же, да? Или поймал, ну-ка, рассказывай. Рассказывай, у меня же рука там мерзнет. Александр, да. как у тебя успехи? Так, вот он Кто? Палка. Палка <laughs> Точно палка. Смотри, я тоже начал что-то ловить, как и ты. Понятно. Там Конечно, такие крупные, такие... рыбак, да? Тоже на что-то ловит. А, там все в жерлицах, все в жерлицах у него. Так вот, вот, ну ладно. У Александра так же у тебя бур возьму. Ух ты ж, блядь. Опять зацепился? С одного клюет у него. Хорошо, хорошо, я рад. Александр, ну давай, рассказывай. Время 11.12. Сергей к нам пришел. Сашка тут орал, как сумасшедший. Как клев у нас сумасшедший идет. Серега услышал. Он из-за того бугра к нам пришел. Саня, ну давай, говори. Где у тебя вот руки пустые руки где у тебя удочка? Все я закрыл сезон на щеку. А почему Александр? Кладит. на рыбачился. Вот мы короче тут все избурили, вот здесь все избурили, вон туда все избурили и сходили. И ни одной поклевки, да? На рыбачу Ну ладно, в общем, снимать нечего, рассказывать нечего, рыбы нет. Скорее на карася, да, поедем теперь, наверное. На карася больше на щука не поедет, наверное. Нету рыбы. Домой надо ехать, да? Ну. Мертвое место. Вот рыбалка у нас закончилась. Поехали мы домой собираться. Вот такие вот обзорчики, виды. Вон туда надо было, мы еще думаем идти. Там тоже никто не ходил. Практически. Речка Утяг, по-моему она правильно называется, Митина. Клюет, ага. Ну, Не каждый раз только он его вытаскивает, но клюет на него. Ну, клюет, клюет,